События последних лет потрясли Беларусь и соседние страны. И многие задались вопросом, а что будет дальше с Беларусью? Давайте думать. Прежде чем ответить на вопрос, что будет дальше с Беларусью, нужно понять, что произошло. Давайте вернемся к 2020 году, когда прошли массовые выступления оппозиции. На улицы вышли сотни тысяч людей. Может быть, даже миллионы. Точную цифру мы так и не узнаем, потому что доверять официальной статистике не приходится. Но давайте представим, что в этом случае все-таки оппозиция смогла добиться какого-то положительного результата. Мы знаем, что российские войска, Росгвардия, уже стояли на границе с Белоруссией. СМИ это подтверждали, подтверждали это и в Беларуси, и в России. И если бы э, все-таки здесь оппозиция стала побеждать, то то, что сейчас происходит в Украине, происходило бы в Белоруссии. Фактически произошел бы захват России, белорусской территории и установление полного контроля. Конечно. Лукашенко бы не остался у власти, это понятно, хотя может быть такой вариант, что его бы и оставили как некую марионетку, но скорее всего все же пришел бы другой марионеточный правитель, который с одной стороны охладил бы был оппозиции, якобы произошли какие-то уступки, но на самом деле он бы плясал под дудку Кремля было бы что-то похожее на тот вариант, который произошел в 2014 году в Крыму, в Донецкой области и в Луганской области Украины. И сейчас бы не запорожскую область и не херсонскую присоединяли бы к России, а присоединяли бы шесть областей в Беларуси. Да, не одну, не две, не три, а все шесть. В то время Только самым-самым близким людям Которые способны думать и понимать Я говорил одну вещь О том, что Наверное, было бы лучше Чтобы оппозиция сейчас не победила Потому что в противном случае Произойдет полный захват власти России Все-таки Беларусь какой-то степени остается независимой. Да, вы можете сказать, что сейчас Лукашенко пляшет под дудку Кремля, но давайте посмотрим на несколько моментов. Если бы сейчас была стопроцентная власть России, где бы находились наши солдаты? Скорее всего, они бы находились сейчас под Киевом, в своих могилах. Сейчас мы бы не переживали о том, Пойдут ли наши знакомые, друзья, братья, сестры, сыновья воевать с Украиной? А мы бы их просто хоронили. Сейчас бы все медики занимались тем, что они лечили бы раненых. И тех, кого не смогли вылечить, поковали бы в пластиковые пакеты. Сейчас было бы совершенно другая картина и с государственным строем. Скорее всего, это были бы шесть областей. Может быть, и удалось бы добиться какой-то автономии, но это было бы не более, чем автономия на уровне республики или края в составе Российской империи, Российской Федерации. Поэтому тот вариант, который сейчас реализуется в Беларуси, он может быть более выгодным. А, еще один момент. Это санкции. Сейчас Беларусь живет хорошо. Да, вы можете возразить, что инфляция, проблемы, но поверьте, то, что происходит сейчас для Беларуси, это хорошо по сравнению с тем, что было бы, если бы санкции коснулись нашей страны в полной мере. Да, вероятно, сейчас Беларусь все-таки медленно, но скатывается. Скатывается к тому, чтобы получить санкции в полной мере. Скатывается к тому, чтобы активизировать свое участие в российско-украинской войне. Но это происходит относительно медленно. И у нас пока есть время. Теперь давайте поговорим о том, что будет с Беларусью в будущем. Ну, для того, чтобы ответить на этот вопрос, опять же, нужно ответить на тот вопрос, что будет с Россией и что будет с Украиной в будущем. Как минимум, Россия не добьется победы. Это уже очевидно. Если классически подходить к понятию победы, то победа в войне – это установление мира лучшего, чем тот, который существовал до начала войны. В этой войне проиграли все. Проиграла в первую очередь Россия, потому что она уже не сможет восстановиться в ближайшие десятилетия, не сможет улучшить свою жизнь. Конечно же, проиграла и Украина. Потому что сотни тысяч погибших уже никто не заменит. И стране придется долгие-долгие годы восстанавливаться. Проиграла, естественно, и Беларусь. Но удастся ли добиться России победы в том смысле, который пытаются преподносить российские идеологи, российские СМИ? Давайте посмотрим, какие были цели при начале войны. Ну, во-первых, Путин заявил о том, что целью является демилитаризация и денацификация. Что такое деноци... э, демилитаризация? Демилитаризация – это уничтожение армии. По большому счету, это цель любой войны – уничтожить войска другой страны. Сможет ли Россия этого добиться? Думаю, что нет. Учитывая поставки Запада вооружения демилитаризации украины не произойдет вряд ли она и произойдет в отношении россии все-таки мало-помалу но какое-то оружие россия выпускает достаточно ли его для того чтобы победить украину скорее всего нет достаточно ли у россии людских ресурсов чтобы победить украину видимо да но эти толпы сейчас просто перемалываются на украинской территории эти люди погибают ни за что потому что вторая цель войны это проведение денацификации ну во-первых с нацистами в украине плохо в том плане что их там практически нет страшный дефицит если вернуться к десятым годам или даже возьмем 2020 то количество э, ультраправых националистов в России было гораздо выше. Количество тех, кто совершает акты терроризма в России в разы выше. Количество терактов. В этом плане в Украине было гораздо спокойнее. Даже после 2014 года, если посмотреть статистику, то мы увидим, что большинство смертей... Они были из-за того, что люди подрывались на минах, из-за того, что на самой линии соприкосновения были перестрелки между российскими солдатами, между теми, кого россияне обманули и включили в так называемые ДНР и ЛНР. Мирные граждане практически не кипли. Опять же, если не говорить о минах, которые остались еще с 2014 года. Поэтому идти и кого-то освобождать в Украину было просто смешно. У многих из нас есть знакомые, друзья, в том числе у меня в Украине, которые либо очень плохо говорят на украинском, либо не говорят вообще, и в повседневной жизни его просто не используют. И при этом никаких проблем они не ощущались. Есть еще одна Цель, которая является скрытой и на... является самой очевидной. То, что Путин захотел себе получить новые территории. При всех заявлениях о том, что нет, мы не будем захватывать территории, мы видим попытки включить Херсонскую область, попытки включить Запорожскую область в состав России. Конечно же, они будут неудачные. Но мы видим, что на самом деле то, что говорится и то, что делается, это совершенно разные вещи. Поэтому сомневаться в том, что Беларусь была бы включена в Россию, не приходится. Теперь о том, как может закончиться война. Наиболее вероятны два пути. Первое. Установление границы по остановившейся линии фронта. Мы видим, что, в общем-то, силы у двух сторон иссякают. Конечно, сейчас якобы начинается масштабное наступление России, но пока что особых успехов не видно. После чего уже анонсировано ожидается контрнаступление Украины. Вероятно, где-то это будет весной, либо летом, когда завершатся поставки западного вооружения. Насколько оно будет успешным, пока тоже непонятно. Но если оно будет неуспешным, вероятно, установится какая-то линия фронта. И дальше не сможет продвигаться ни одна, ни вторая сторона. Спустя продолжительное время стороны вынуждены будут сесть за стол переговоров. Второй вариант это если все-таки контрнаступление Украины будет удачным. Будет выход на границы 91 -го года. Украинцы дальше не пойдут. Это понятно, потому что ну, все-таки недостаточно не сил. Да и какие могут быть цели Украины на территории России? Дойти до Москвы, до Кремля? Ну, это где-то на грани фантастики. Поэтому мне кажется, что довольно адекватно в этом плане украинское руководство и оно остановится на границе 91 года что будет дальше в россии объяснить этот кризис это поражение будет просто невозможно поэтому смена власти смена стареющего путина в общем-то весьма очевидно после этого придет кто-то иной к власти будет ли это Демократ или это будет очередной тоталитарный лидер, сложно понять. Но понятно, что амбиции России и силы сила России, в общем-то, сведется до минимума. И появятся центробежные силы, когда из России, которая оказалась в кризисе, просто будут отделяться новые и новые государства, страны, регионы. Очевидно, что это произойдет с Чечней, с Дагестаном. Как только федеральные резервы истощатся и перестанут финансировать эти регионы, они захотят самостоятельной жизни. Потому что больше их в России ничего держать не будет. Уже сейчас на территории Чечни фактически существует свой ограниченный режим, который далеко не всегда регулируется действием российского законодательства. При этих центробежных течениях Беларуси также Россия станет неинтересна. И вот здесь мы подходим к главному вопросу. Что будет с Беларусью дальше? Конечно, если Россия останется тоталитарным государством, Беларусь может стать какой-то частью и окунуться в эту Северную Корею 2.0. В этом случае на десятилетие будет заморожено все развитие, какой-то рост, потенциал. В общем-то ситуация будет просто безнадежной. Есть второй вариант, что если Беларусь сможет под действием вот этих центробежных сил вырваться и включиться в европейское сообщество, даже, может, в мировое сообщество, то тогда Беларусь через энное количество лет, вероятно, речь будет идти о пятилетке, может, о десятилетии, Беларусь сможет интегрироваться, восстановиться, как в свое время восстановились страны после Второй мировой войны по плану Маршала. И э, начать какую-то новую самостоятельную жизнь. В любом случае, после окончания войны э, в обществе произойдут следующие изменения. Афганский синдром или в Соединенных Штатах вьетнамский синдром для тех, кто вернется с территории Украины, кто там воевал, покажется просто каким-то мелким недоразумением. Мало того, что это будут люди, травмированные войной, как это было с теми, кто воевал в Афганистане, во Вьетнаме, эти люди встретятся еще с откровенной ненавистью по отношению к ним. Потому что Афганистан далеко, Вьетнам далеко, а здесь эти люди воевали с братьями. Эти люди принесли кризис в страну, разрушение не только в Украину, но и в Россию. А если пойдут и белорусские войска, то они принесут разрушение и экономический кризис, и политический кризис, и социальный кризис. Также так в Беларусь. Поэтому их будут просто ненавидеть. Будет огромное количество суицидов. Эти люди не смогут найти себя. Потому что там они воевали, там они что-то получали, здесь... В мирное время они не получат ничего, кроме презрения. Также будет серьезная радикализация в обществе. Мы видим сейчас, происходит не просто нагнетание, а просто массовый посев ненависти к тем, кто придерживается другого мнения, к условно-коллективному западу. Например, Больная сволочь сама призналась, что цена существования всего Запада пригоршня дешевого табака, ибо поражения России никогда не будет. Этот бритый павлин готовится к войне. Вчера он закрыл пункт пропуска с Белоруссией, заявил, что закроет и остальные. Слушай сюда, кольчатые, если хоть одну провокацию надумает ваше пшепанство, ракеты Полонес и Искандер таможню не проходят, визы им не нужны, а пункты пропуска сами перестанут существовать вместе с вашим хонорливым правительством. И эта э, радикализация, она остается... Незаметные для белорусской правоохранительной системы. Пытаются судить простых граждан за какие-то комментарии. А то, что происходит в белорусских СМИ, на телевидении, просто не замечается. И поймите, что спустя несколько лет появятся те, кто поддались на эту пропаганду. И можете представить, что у них в голове будет твориться. И те, кто не поддались. И, естественно, будет просто неприятие вот того, что происходит, то, что сейчас пытаются продвинуть в наши СМИ. Но к тому времени Россия так или иначе уже потерпит поражение. Так или иначе эти люди, которые сейчас нагнетают обстановку, которые сейчас воюют, они будут ненавидимы. И поэтому сейчас самое время определиться, на какой стороне вы будете. Давайте думать. Не смотрите так, дело не во мне. Нас молодых так учили, понимаете? Нас так учили. Всех учили. Но почему то оказался первым учеником? Скотина.